Всем привет! С вами Александр. Давайте посмотрим, сколько стоят продукты в Калининграде 16 августа. Абрикосы 180. Армения. Нектарины 140. Азербайджан. Пучок укропа 20 рублей. Петрушка 20 рублей. Огурцы 120. Лук пучок 30 рублей. Арбузы Азербайджан 60 рублей килограмма. Дыня 55, дыня 45. Кукуруза одна штука 50 рублей, но ну, это конечно да. Кабачки 50 рублей. Морковка 70 рублей. Лук 60, капуста 60, перец 80. Мне кажется, что это дорого. Наверное, в Краснодарском крае гораздо дешевле будет. Баклажаны 60. Штука или килограмм? Не написано. Наверное, килограмм. Картошка 50 рублей. Я пришел на рынок за хорошими помидорами. Но что-то не вижу. Какие-то мелкие продают. Нектарины 180. Помидоры ростовские. 70 рублей. Баклажаны, да? 75 рублей килограмм. Значит, там тоже было за килограмм. Свекла 70, картошка 50, лук 60. Мякоть телячья 555 рублей. Антрикот телячий 470. Ребра свиные 315, мякоть свиная 355, помидорки 120, дыня 60 рублей, дыня 45, дыня 30, это на виноград 180 без косточек, слива восемьдесят черешня 150 рублей вот написано вишня 100 рублей Виноград 200 рублей. Узбекистан. Нектарин 200 рублей. Узбекистан. Петрушка-пучок 20, укроп 20. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.